Антоха, друг, с днем рождения! Спасибо, брат. Ну что, рассказывай, куда направляемся? Не поверишь, квест ведьмина логова! Серьезно? Нифига себе! И как предки, согласились? Это же 18+. Мне повезло, у них опять завал на работе, вот они сокрутились и забыли про мой день рождения. Ну а я не стал им напоминать. А в субботу утром мама такая, Антоша, чем будешь заниматься в выходные, а то нам с папой надо уехать? Вот тут-то я им и напомнил. Глазки в пол, обида обидно как? Так, единственный сын! Ну и естественно мог просить все что угодно. Ну ты и жук! Не жук, а стратег. Ха-ха-ха-ха! Вся твоя стратегия построена на случайности. Не было бы завала, прощай суперквест. Я прочитал три варианта и каждый вел к успеху. И чем этот квест такой особенный? Это Хоррор. Нет, не так, это хоррор, хоррорович, король хорроров, это легенда! Знаем мы эти хорроры, пугает там только описание. А как войдешь, везде одно и то же. Пластиковые конечности, да, бутафорская кровь из кетчупа. Ну и еще неудавшиеся актеришки, которые напугать могут разве что моего трехлетнего брата. Ты забыла про Арину. Точно, моего трехлетнего брата и Арину. Нет, девчонки, тут не так. Главная фишка – все по-настоящему. Никому неизвестно, когда начнется квест. Что это значит? А это значит, что за нами приезжает машины и увозят в лес. В этом лесу есть гостиница Ведьмина Логова. Все будет как в американском ужастике, типа мы просто приехали отмечать мой день рождения. И в разгар вечеринки, когда никто не ждет, начинают происходить странные вещи. Мертвецы встают из могилы и могут забрать любого. Профессиональные актеры, жуткая история от которой пробирает дрожь. Как вы не слышали про этот квест? Это же легенда! Я слышал. Только я слышал, что нужно держаться от этого места подальше. Там по-настоящему люди пропадают. Не читали в новостном паблике о пропаже пятерых подростков? Говорят, они пошли на этот квест. Кажется, я что-то припоминаю. В подслушано читала историю парня, который якобы пошел с друзьями на квест и единственный выжил. Не помню, что там было. Вроде как мертвецы оживают. Сначала они не верили и смеялись. А потом уже было поздно. Он каким-то чудом смог убежать. Несколько дней бродил по лесу. В общем, писал, что теперь он все время боится. На каждом углу ему мерещатся мертвецы. И это его последнее письмо. Я так поняла, он собирался переезжать в другой город. Ой, новые впечатлительные. Ясно же, что квестоделы сами эти истории и пишут. Да, конечно, сами. Однако квест от этого менее крутым не становится. А нас вообще пустят? Нам же нет 18. -ти. Не переживай, все схвачено И так, девчонки и мальчишки, никто не передумал? Последний шанс отказаться Но тогда вы не встретите мертвеца Сможете ли вы после этого жить? Что будете внукам рассказывать, как струсили и не встретили мертвеца? Нет, я такой шанс точно не упущу Я в деле Я тоже Ну что ж, посмотрим на лучший хоррор в нашей деревне Я за Арин, ну что ты с нами? Вы же знаете, я не очень люблю ужасы. Может, я потом к вам присоединюсь? Я же говорю, потом не получится. Мы там на всю ночь, и когда начнется квест, неизвестно. Ты, Арин, не дрейфь. Что ты такая трусиха? Это всего лишь игра. Да, Арин, без тебя будет не то. Квест продлится всего час, а вечеринка всю ночь. Ну, хорошо. Вот отлично. Тем более, мы же не будем вести себя как герой ужастиков, разделяться и спускаться в подвал под тревожную музыку. Еще услышав непонятные звуки, восклицать. Что там такое? Пойду посмотрю. Точно, точно. Ладно, мне пора. Во сколько сбор? 17.00 возле университета. До встречи.